Я вешаю на картине, вон там, там, там, там надо, там надо летать. Города вскоре бег, свежим днем живем быстрее, Забываю посмотреть на звезды по ночам. Пара-пара человек могут стать одной вселенной, Доброе yeah. Вашему дому И вы будете хорошо И вашему дому И все сбудется. А когда пока снят свет, время на зависнет зависит Вспоминая главную свою причину жить пора, пара пора человек, он меняет хоть забыть Я подарю этот мир Нас на свет Ты яркий лагерь Не проси, не смотря Ни на что В мир Вашему дому И пусть будет все хорошо Я тебе подарю Этот мир Он оболнен Цветами и красками Не проси Субтитры создавал DimaTorzok